Наш третмент – один из самых больших и успешных реабилитационных центров в стране. Мы помогаем людям избавиться от алкогольной и наркотической зависимости. Мы предлагаем все уровни лечения и поддержки, очистка организма, ежедневные индивидуальные консультации, ежедневные групповые консультации, постоянное наблюдение врача, семейные консультации, лечение и проживание. Пожалуйста, звоните нам, мы вам поможем. Звоните сейчас. Я работаю на эстраде. Способности от мамы, чувство юмора от Одессы, красивая улыбка от правильных дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат. Близкий вам человек нуждается в услугах по уходу на дому? Программа CDPUB от агентства All Hard Home Care позволяет самостоятельно выбрать ассистента по уходу. Им может стать родственник или знакомый, и он получит за это зарплату и хорошие бенефиты. Более детальная информация по телефону 888-572-0707. Ноги требуют особого отношения. Обратитесь в офис специалиста высшей категории Эмилии Строговой. Серьезные проблемы требуют внимания серьезного специалиста. У нас всего две ноги на целую жизнь. Приходите к нам в офис. Мы о них позаботимся. Мы не оставим вас наедине с вашим горем советский Профессионализм, достоинство, сострадание. 718 421 422 42. Внимание! Компании RTN в районе Хьюстона, штат Техас, требуется специалист с опытом работы по установке и обслуживанию спутникового телевидения. По всем вопросам обращайтесь по телефону 224-313-3545 или пишите на e-mail, который вы видите на ваших экранах. потенциальными кандидатами на пост посла США.